Меня зовут Котов Константин, я бывший политический заключенный. В моём подъезде, конечно, меня знают, потому что мой сосед участвовал даже в качестве кандидового во время августа у меня в квартире. Многие другие люди не знают, кто такие заключенные, не знают, что многие люди сейчас несправедливо сидят. Кстати, нам что-то делать, и одним из способов является газета, которую можно взять. Раздать по подъездам, раздать по домам, чтобы люди все-таки знали. Буквально пару минут, и 15 человек получат информацию о принципе.